Хватит, Ох, я, я создал. Это зелье. Видишь? Будешь пить? Да, давай быстрее уже. Да не нет, долго думаешь. Я подумаю. Сейчас тебя помучаю, а а, а ты вообще, житель, нахрен. На. На. Пошел. Идет Почему сюда. Бить, он не Потому что он... я бессмертный. А, ну на, тупица. Ну биться можно. Ну, И вот сюда нажми на всякие Бабочки, вот такого. Да. Вот сюда. Не, могу, да? не буду я вашей фейк алтарем. Ладно, давай, пей <зервы> Земля вроде как в иллюминаторе. она видна, да, я ее не вижу. И как ты, ты, ты, ты жив? Он, а, он откинулся. А не, он откинулся, Что он под, под, короче лежит. Без <звук> сознания. О, тебе сознание. Открейся. Правом <звук> Так он до, с... так он до сих пор не бьется, ну Ты ладно. жив? <звук> О, блядь. Дайте ему отойти. Я боюсь, сейчас из меня выйдет все, что я выпил за эти А, О, удачи, смотри, не обкакайся. Не обкакайся. Ну, красота вырвет это все. О. Боже я даже застрял где-то... Я сейчас до конца буду, да, токсичиться. Да. Да. Немного подожди, так происходит. Немного. В жизни так бывает. <свят> это... жизни. О, так бывает я так чувствую, бывает. как в моё сердце забилось. Ну всё. И я ну, не горю о. на солнце. Ну вообще это грустно. Я хотела ну, солнцехимпира. вампиром. <свят> да, моя. Побежали. Я вернулся. Бабочки в атаку. Предлагаю избавиться от последних вампиров. Как вам такая идея? Надо. Здесь нет. нет. Мо... Моя кровь, теперь это, можно сказать, антидот от вампиризма. хотите своих бабочек пошли в атаку на этих Мы в в хат хат хотели домой, в пошли вот следующие испытания. Да, да все, бабочки О, в Пошлите в как раз, да. Что мы все сделали. Так, мне Ура, надо... Ура, а я пока бабочек в атаку уже. пошлю. Мне надо сейчас немного отойти иди, трансформироваться, пока так, не вами, вот и детрансформироваться, покормить к вам, и выйдите. В атаку, бабочки! Беги, Павлиша, беги, я тебя потал. Бежим, бежим, спасибо. Бежим! Mm. Ту -ту. На -на -на. я Фот, только сейчас понял то что от что чего я только что отказался не от не вечной жизни <рекун poisonous> подождите э у меня а осталось это, это, время... т... это... <рекун> это ролик это не это клаус майклсон первородный гибрид убийца ах вы так ты как фига мне ударил офигевший что это не хочешь ответовать моей крови ты вроде голодный. Нет, нет, нет, нет Подожди. Да подожди. Отведай. Подожди сейчас. Так. Э, э. Так, ограничение. А. Угу. Угу. Так отведами. О! Вкусно. Да. А теперь. Приготовься к самому интересному. Ай. Шея болит. Но сейчас из тебя будет вся кровь, которую ты выпил в причежелье. Сколько ты там был вампиром? Тысячу Вот За тысячу лет из тебя сейчас выйдет вся кровь. Скорее всего, ты не останешься в живых. И, кстати, ты уже не вампир. Эх. Я убегу в свой мир. Да, и тебя там сожрут. Ну, удачи. удачи. удачи, тебя, удачи тебя тебе на здоровье. его, люди, он уже бесполезный. Он сейчас Это просто человек. А. Ну, вам просто себя... Я сейчас сбил бред, поэтому... Я сейчас, можно сказать, бессмертный вампир, но только не вампир, который вампир. Что? Логично. могу обращаться, я не горю на солнце, но я бессмертный. А, Все, там, что, там, осталось там, от вампиризма. Масло? Да не нужно мне ваше масло. Копи. Ya... Я могу пить животных. Я не могу. У меня нету суперспособности сверх чего-то там. Я Билбрид. И это все? это Мне кажется, уже вода, наверное, протекла. Да. Да. папа. Иди Пора... да, Убери свою бабочку, тупую. Да У меня эти твои бабочки баб... уже зад... У меня аллергия на бабочки. Я сейчас чувствовал, как будто... Костя, хватит. Ладно. Кто? Просто бабочка идет жука искать. А ты надавался Ага. Так, вы правда думали избавились от меня. Че? Че? Акуэн Но... превратился в брата вампира. Давайте я в него да, чуть-чуть в, в, да? в, в, в нем стилю. была моя кровь, она его очистила, и Скорее всего, туда. потому что он первородный, это был эффект недолгий. Э, куда солил? Банан, банан забери. Пошли. Ладно, банан пока не удачники. равно мне не выиграть, мама. Дура, там банан забери. Суциант так называй. У вас вообще у тебя выгадать, белого дуба. У тебя он есть? Белого дуба. Ой, а баба Неужели перестал? у меня там... Дикий не хотела есть. Так. Вы ничего не видели. Это мираж, да. А... Это я... апостоли и я... вампирическая... Подожди. А что произошло? А... Я твернулся. Да. Что то с, тебе... с тобой? Почему ты покрасился? Да, вот почему-то да, покрасился. Мне да, мне нужно. Нужно. У меня вопрос. Бил бреду надо домой. Теперь слетел, я... Кстати, спасибо, а... то, что меня излечил, Но все-таки бессмертным я остался. Блин, теперь у меня не работают мои оружия. Полезные. А вот, кстати, я их заберу, чтобы изучить новое оружие. Все, я открываю портал. Бабочка, да. А мы домой вернемся или в другое сразу. В другое сразу. В другое. Раз, два, три.